Я слышал истории о ведьмаках. Правдивы ли они? Эльфы были первыми волшебниками на этой земле. Потом появились люди и чудовища. Эльфы научили людей создавать магию из хаоса. А затем люди истребили их. Хаос... Самая опасная сила в этом мире. Но, если не овладеете им, он убьет вас. В этом смысл твоей жизни. Чудовище и деньги. Мне не нужно большего. Что-то должно произойти. Это дитя будет особенным. Йеннифер, представь самую могущественную женщину в мире. Думаешь, ты справишься? Нильфгардцы уже здесь. И они пришли за ней. Ты не можешь вечно прятаться и убегать от своей судьбы. Время пришло. Найди Геральта и среви. Без тебя я не справлюсь! Что бы ты не решил, Прольется кровь. Я слышала сказания о таких, как ты, Витюх. Ты мутант. Созданный магией. Бродишь по континенту. Мы ведьмаков не жалуем. Охотишься на чудовищ за награду. Я думала, у тебя клыки, рога или что-то в этом роде. Я их давно отбросил. Тебя тоже называют чудовищем. Почему бы не убить их? Тогда они будут правы насчет меня. Мы шли каждый своим путем, но наша судьба сближалась. На найти зрение. Не осуждай меня. Говорят, ведьмаки лишены человеческих чувств. Во что ты веришь? Зло это зло. Меньше. Больше. Среднее. Суть одна. Царила твое предназначение. Я не могу ее защитить. Отмахнешься от нее. И навлечешь большие беды на всех нас. Вот и узнаем. Цирилла. Ты львенок из центра. Почему ты думаешь, что она в опасности? Я видел армию. Черно-золотое море. Нильфгард уничтожит. Все. Они здесь. Они пришли из-за нее. Беги. От этого зависит весь мир. Основана на мировом бестселлере. Приведите девчонку живой. Мне нужно найти Геральта из Ривии. Мы остановим Нильфгард. Я лично сражусь с ними. Присоединяйся. С чего мне вас защищать? Я хочу быть могущественной. Я заберу девочку. Защищу ее и верну невредимой.